Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на вводном занятии мини-тренингу, посвященному автоматизации работы в скайпе. Это именно мини-тренинг, для кого он будет интересен, для кого я его записываю. Этот тренинг будет интересен всем, кто хочет использовать Skype как инструмент для бизнеса. Хочет использовать Skype как источник целевого, бесплатного и живого, в прямом смысле слова, трафика. Пройдя этот тренинг, вы получите всю необходимую информацию по работе Skype и весь необходимый комплект программного обеспечения, который позволит вам автоматизировать процесс работы в скайпе так как будет проводиться тренинг и из чего он состоит? Тренинг будет проводиться через сервис JustClick, во всяком случае сейчас. Выполняя задание, заполняя бланк отчета по уроку, вы будете получать на вашу почту следующее занятие. Сразу же после публикации отчета по вводному занятию вы получите ссылку на урок номер один. Уроки. Два и три вы будете получать после публикации отчетов по заданию в течение нескольких часов. По большому счету весь тренинг можно пройти за полдня, выполнив все задания и написав все отчеты. Почему именно в таком формате проводится тренинг? Дело в том, что если вы не будете сразу же применять те знания, которые получаете, никакого эффекта от этого тренинга у вас не будет. А одна из основных задач этого тренинга, чтобы вы получили именно какой-то практический результат на выходе. То есть, практический результат это скайп с контактами и возможность рассылать по этим контактам целевые сообщения. Красиво. Как я уже сказал, тренинг состоит из трех уроков. Первый урок посвящен регистрации скайпа. Конечно, кому-то может показаться это элементарно и простым, но это только для тех, кто не знает, какие изменения произошли в политике Skype в апреле 2015 года. Сразу хочу сказать, что сейчас есть большая вероятность того, что нарушая политику Skype, вы вообще не сможете пользоваться Skype с вашего компьютера. То есть придется менять процессор. И вот чтобы избежать вот этой проблемы, большой проблемы, Необходимо знать, как правильно регистрировать новые скайпы. Я вам об этом расскажу прямо-таки на первом занятии. Также на первом занятии вы узнаете основные полезные функции в скайпе. Это, конечно, в первую очередь будет интересно тем, кто только начинает работать со скайпом, либо тех, кто знает скайп поверхностно. Обо всех функциях скайпа я естественно рассказывать и не буду, потому что это и не нужно. Но. Полезные вещи, которые облегчат вам работу со скайпом, сделают ее более приятной, я расскажу прям-таки на первом уроке. Второй урок будет посвящен уже программам автоматизации. Я расскажу о двух программах. Это программа Pamela, вот сейчас она у меня работает, видите. Эта программа позволяет сделать процесс работы в скайпе практически полностью автоматическим. То есть эта программа может вести за вас диалоги, то есть работать как автоответчик. Эта программа э, позволяет делать красивые статусы в вашем скайпе. То есть с какой-нибудь кликабельной ссылкой, либо с какими-то красивыми надписями. Обо всем мы этом поговорим. И также я вам расскажу о хорошей программе. Это CloneFish. Эта программа позволяет включить полезную функцию как переводчик в скайпе и через эту программу вы можете уже делать рассылку но <coughs> рассылкам у нас будет посвящено третье занятие то есть третье занятие занятие именно полностью посвящено процессу автоматизации но без выполнения первых двух без правильной регистрации скайпа без э, настройки ск ск скайпа с помощью программы памело чтобы все люди, которые видят ваш скайп, понимали, кто вы и зачем вы, например, добавляетесь к ним друзья, чтобы сделать какой-то элементарный диалог с вашими новыми клиентами. Без этого никак нельзя. А вот с помощью программ автоматизации рассылки, об одной я уже расскажу во втором занятии, Клоунфиш. Вы можете, конечно, качать именно трафик. Значит, я вам расскажу о программе Рыба Сендер. Вот она, эта программа. Она абсолютно рабочая. Вот видите, она запустилась и работает. И расскажу о программе Sendex. Она тоже абсолютно рабочая. Все эти программы и Рыба Сендер, и Sendex вы получите в комплекте вместе с уроками. Хочу сказать сразу, что эта программы условно бесплатные. Они могут быть использованы вами на бытовом уровне. То есть, если вы хотите, конечно, перейти на профессиональный уровень, а я буду постоянно ссылаться на эти программы в ходе курса то вам потребуется, конечно, профессиональный набор этих программ, это новые версии этих программ, которые привязываются к компьютеру и самое главное вот такая замечательная утилита для Skype, которая решает со стопроцентной гарантией э, вероятность блокировки вашего Skype, но все это профессиональные программы, э, где и как их можно получить, я расскажу опять же на последнем занятии, но то программное обеспечение, которое вы получите от меня, его будет вам предостаточно для того, чтобы, например, выращивать 2-3 скайпа и использовать скайп, как все-таки пользуется большинство людей. Это на таком домашнем, домашнем уровне. Также вы от меня получите набор живых проверенных скайпов. Я планирую еще записать урок, даже не урок, а видеодемонстрацию как работают эти свежие базы контактов skype вот что из себя представляет наш тренинг и как он будет проходить на этом первое вводное занятие у нас с вами закончено. задание к водному уроку будет очень простым вам необходимо поделиться поделиться этим уроком в ваших социальных сетях то есть нажать на кнопочки на страничке урока поделиться и в отчете просто предоставить ссылки на ваши профили, где вы поделились данным уроком. И в социальных сетях, в которых вы наиболее активно работаете, поменяйте статус. То есть напишите, пожалуйста, в статусе, что вы проходите тренинг по скайпу и ссылочку его. Просто возьмите и скопируйте строчку из задания на этом уроке. Вот на этом все. Выполняйте задание заполняйте форму. И проверяйте свой почтовый ящик. Вам сразу же после получения вашего отчета придет ссылка на первый урок. Всем спасибо. До свидания.